Итак, наше сегодняшнее занятие посвящено вопросу «Зачем вашему бизнесу социальные сети?» Ну, прежде всего, нам надо обратиться к истории интернета, чтобы это понимать Дело в том, что интернет не монолитный, он состоит из множества частей Старый интернет состоит из сайтов Где-то 15 лет назад, некоторым соцсетям, да, столько лет, 15 Многие считают, что social медиа – это очень молодая отрасль интернет-маркетинга Это не так Многим соцсетям скоро будет 20 лет. Сеть LinkedIn, к примеру, которая в Беларуси имеет миллионную аудиторию, была создана примерно в 2002 году. Так вот, все 20 лет соцсети вытягивали аудиторию из классического интернета. И теперь мы имеем следующую ситуацию. Часть людей посещает сайты, часть людей посещает и сайты, и соцсети. И здесь у нас находится YouTube. Соответственно, согласно всем выкладкам и данным, у нас сейчас следующий медиамикс. Это сайты, это соцсети, это YouTube. И люди присутствуют везде. Но свой день по э, государственному даже исследованию большинство аудитории начинает не с сайтов. Не с Белты, не с ОНТ. И даже не с Тутбая. И даже не с узких отраслевых сайтов. Люди начинают свой день с лент соцсетей и мессенджеров. Именно поэтому вашему бизнесу так нужны соцсети. Потому что там у нас сидит в мире... Почти три и восемь миллиарда человек. Это достаточно свежая статистика примерно октября. 19 -го года и а, вот эти вот 8 а, 3, 8 миллиарда человек они в большей степени посещают как раз именно не сайты а именно соцсети facebook у нас на данный момент примерно 2 и 6 миллиарда зарегистрированных instagram и tick уже давно перевалили за миллиард и а, соцсеть номер два и поисковая система номер два это собственно говоря youtube соответственно ваш бизнес для того чтобы чтобы эффективно охватывать целевую аудиторию, должен работать с соцсетями. Это первый момент. Второй момент. Помимо аудиторных показателей, то есть вот мы видим, что, к примеру, Россия имеет 42 миллиона активных пользователей Инстаграм, из чего мы делаем вывод стандартный. Если у нас Рунет, это примерно 100 миллионов человек, Байнет, это у нас примерно 5 миллионов, 5 миллионов 400. То есть, соответственно, и в рекламном кабинете, и по всей статистике, видно, что только в Инстаграм в Беларуси активно находится примерно 2 миллиона человек. А кто знает, сколько у нас рекламных настроек в экосистеме, Фейсбук, Инстаграм. Да, собственно говоря, не уступают этим настройкам и в, э, ВКонтакте, и Одноклассники. Этих настроек у нас 400. То есть соцсети собирают о пользователях гигантское количество данных. Вот эта штука называется цифровой ошейник. Многие ошибочно называют ее смартфоном. Именно эта штука, вне зависимости от вашего желания, собирает о вас Всю информацию на все сайты, которые вы ходите, все действия, которые вы делаете в интернете, все это доступно конгломерату э, Mail.ru и э, Facebook, Instagram. После этого рекламодателю за минимальные деньги дается возможность вас охватывать в Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, LinkedIn и доставлять прямо в ленту вам э, некие медиа-объекты. Так вот, social медиа – это не про лайки. Это не про сториз, это не про хэштеги, это про создание понятных медиа-объектов о вашем товаре, услуге предприятия И затем насильный показ неким целевым аудиториям с 400 настройками для того, чтобы люди знакомились с вашим предприятием Несмотря на всю эту историю, у нас отношения в стране и не только в нашей стране, потому что езжу я и в Киев, езжу я... И в Казахстане, и по России у нас вот такое. То есть большинство бизнеса, в особенности взрослые руководители мужского пола, там 40 плюс и выше, считают, что соцсети это вот, вот это вот все. То есть они никогда никакой рекламный кабинет в глаза не видели, к огромному сожалению. То есть здесь, в Академии Вебком, мы полностью перемалываем, да, то есть и выкидываем все ненужное из головы руководителя, собственника, или того человека, который на предприятии ответственен за видимость предприятия в современной цифровой среде. И показываем, что, к примеру, за три года у нас стоимость лида заявки из соцсетей с 2017 года через 2018 год к 2019 и 2020 со 100 долларов США упала до 20 долларов США. Именно потому, что работает система прямой дистрибуции медиа-объектов до различных сегментов целевой аудитории. И мы говорим не «я говорю со всеми», а конкретный совершенно сегмент целевой аудитории – Женщины Минска, бабушки Пинска, они видят совершенно конкретные медиа-объекты. Соответственно, здесь это среднее по рынку. В некоторых бизнесах, вот мы общались на конференции WebCom Group с бизнесом автомобильные запчасти, они вынимают лиды из одноклассников через систему MyTarget, что мы здесь и показываем на занятиях, по одному российскому рублю. Представляете, да? Это просто шикарные показатели Вот зачем вашему бизнесу соцсети По-моему, все совершенно очевидно